Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка связанная с вердативными накопителей NVMe, киоксиа, в частности для того, чтобы использовать как внешний накопитель и не скидывать файлы как со смартфонов, так и с ноутбуков, компьютеров, чтобы был компактный, так называемая большая очень флешка. Для этого воспользуемся вот этим боксом, который предназначен для различных устройств, в частности имеется в виду по различным интерфейсам подключения и есть варианты. МВМЕ совместно и я вот отдельно взял MvmE m 2 для того, чтобы воспользоваться соответствующим твердотельным накопителя. хотя универсальные могут использоваться для того, чтобы применять в дальнейшем. Все пришло достаточно быстро с Алиэкспресс, в частности со склада Российской Федерации, заняло это где-то одну неделю максимум по сравнению с твердотельным накопителем, который шел больше двух недель. Возвращайте часть денег за покупки в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 Внутри находится сам нем чуть позже и внутри также находится кабели. Сейчас мы кабель USB 3.0 и Type-C кабель. Есть еще второй кабель. Давайте его тоже скроем в щадящем режиме. здесь оба варианта это USB Type-C на двух концах так кабель где-то 20-25 см максимум 30 достаточно чтобы подключить к вашему устройству и чтобы он вам не мешал дальше внутри находится крепление самого диска дальше есть термопрокладка для того чтобы с радиатором взаимодействовать алюминиевым также есть отвертка, никакого инструмента вам не потребуется, и есть инструкция, здесь как обычно китайский и английский язык, так что кто не знает китайский, учит китайский, кто не знает английский, учит английский и давайте посмотрим, что из себя представляет бокс, здесь находится радиатор и в зависимости от того, какой у вас вот отдельный накопитель, здесь существует различные элементы крепления. Вот такого вот образца. Есть USB Type-C. И два выхода. USB Type-C и простой вариант. Он прозрачный. Был у меня уже бокс. Единственное для жестких дисков формата два с половиной дюйма и твердотельных накопителей тоже самое два с половиной диньма все кто заинтересован может посмотреть видео там идут два варианта это usb 2.0 взаимодействие и usb 3.0 тоже взаимодействие давайте сейчас мы установим внутрь этого бокса твердотельный накопитель geoxia и посмотрим как он размещается кстати если что-то не подойдет прокладка то я воспользуюсь уже проверенное временем прокладкой arctic, единственный минус у меня вот остались остатки, вот модернизации ноутбука toshiba Satellite p300 226 и toshiba Satellite a 601 em когда мы там заменяли систему охлаждения, а именно меняли процессор, то же самое, Может посмотреть и увидеть результат, поэтому я воспользуюсь возможно и этим термопрокладками нежели использовать термопрокладку данного типа где идет миллиметр я думаю не критично полмиллиметра хотя иногда и критично давайте устанавливать твердотели накопитель в внутри внутрь этого бокса давайте замерим скорость при помощи стандартных программ по тестированию жестких дисков и твердотельных накопителей В данный момент подключено по USB 3.0 Второй вариант подключения для того чтобы проверить скорость продательного накопителя Xbox, находящегося в боксе Орика, сейчас подключен по интерфейсу USB Type-C. Я вам продемонстрировал возможности бокса Ольга для твердотельного накопителя формата NVMe M2 Каждый делает свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал, предоставил в полном объеме вам информацию Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок До следующего видео и до свидания